В феврале этого года делегация Казанского федерального университета посетила Москву для прохождения специальной стажировки по программе проектирования современных программ магистратуры. Программа была организована Корпоративным университетом Сбербанка, сотрудничество с которым ведется не первый год. Тогда в стажировке принял участие ректор КФУльшат Гафуров. 13 апреля уже в стенах Казанского университета состоялась итоговая аттестация команды Института управления экономикой и финансов. Докладчики, которые прошли обучение в Корпоративном университете Сбербанка защищали свои проекты образовательных программ по направлению магистратуры в области экономики и менеджмента. Ожидается, что уже в скором времени в Казанском федеральном университете появятся новые магистрские направления, которые будут наиболее актуальными в сегодняшних реалиях. Более подробную информацию о состоявшемся мероприятии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Аделя Шамилова, Олег Кашин, Ленар Девлесьяров, Универ -Ньюс.